Так, значит, ребят, в качестве решетки я использовал пластины толщиной 0,4 примерно. Я выпиливал и э, поперечные двойне сваривал. Обязательно провариваем между собой, потому что при температуре шоу металл может расширяться и может расползтись шоу. А мы на эту решетку будем укладывать крышку декоративную делать. Так что, ребятки, смотрите, делается все как бы несложно, но не просто. Здесь как бы пришлось некоторые моменты есть, рассчитывать. Почему? Потому что здесь должен быть тепловой зазор. Плотную нельзя, это запрещено, потому что нагревается очень сильно смотрите я здесь оставил здесь оставлял чтобы тепло выходило на кирпичи здесь соответственно чтобы было теплообмен вот. и дверцы для чего мы делали я не сказал для того чтобы воздух задувал вниз и воздух проходил через низ, он проходил вверх поддувал вверх и веяло по всему кругу и нагревались сверху кирпичи и был хороший сухой эффект вот с той стороны тоже дверца снизу тоже как бы если их две открыть она будет очень хороший эффект сквознячка вот так что ребят смотрите дальше как я буду делать крышку на этот парильный портал вот сегодня уже четвертый день работы как я здесь делаю занимаюсь Вот трубу я буду делать до до сюда закладывать декоративный кирпичом так что ребят будет интересно не переключайтесь самое интересное это крышечка как она будет выглядеть я думаю все будет зачетно Всем спасибо, смотрим дальше. Ребят, сейчас я буду делать крышку. Запиливаю вот такие вот кусочки. Почему я их запиливаю? Потому что полный мы не положим, потому что кирпича как бы не было в наличии вот такого, чтобы был верх гладкий. Поэтому я шушавой стороной не решился ложить. Да и хозяин, как бы заказчик, мне очень хочется, чтобы вид портился изделия. Вот. Будем мы ложить вот так. Эта сторона будет ложиться на камень. А это на металл выпиленного. Ряд швы вышли ровно четкими. По 0,5 без всяких зарядок посчитал. Кичику там это подпиливал, чтобы на пластину ложился. Сейчас будем закладывать. ребят сейчас будем делать трубу стояк не кратить